Вот мы наблюдаем картину, как украинские ВСУ отступают, бросают технику, сдаются, техника становится трофейной и переходит к Российской Федерации. Солдаты Украины, сдавайтесь!